Всем привет, с вами магазин Rock'n'Roll, меня зовут Глеб, и сегодня я вам покажу нашу новую гитарную зону. Погнали! Еще совсем недавно на этом самом месте у нас располагался склад, а для нашего огромнейшего ассортимента гитар стало совсем мало места. И так как мы являемся официальными представителями гитар фирм Taylor, Бендер, Мейтон, Ямаха и многих других. Благодаря нашей новой гитарной зоне у нас появилась возможность иметь в наличии огромный ассортимент гитар этих знаменитых брендов. И все это было сделано для того, чтобы каждый наш посетитель мог вживую послушать эти легендарные инструменты. Наша гитарная зона открыта, поэтому ждем вас в нашем магазине рок н который находится в городе Красноярск, улица Взлетная 10. Работаем ежедневно.